Наконец-то мы добрались до Сокольников, здесь уже вовсю идет крупнейшая выставка СНПРО, лучшая из мира фитнеса, зожей и спорта. Скажи, пожалуйста, это именно тот пилон, который был ургантом? Тут у каждой женщины пиццы больше, чем у меня. Мы росли на ваших боях, на вашем примере. Пообещал Константину, что мы ее разыграем. В какой момент в вашей жизни вы поняли, что вы похожи на Шварценеггера? Кто стреляет лучше, ректора бизнес-школы или бизнес-тренеры? Мы разыграем билет на оси, же глобал форум. Наконец-то мы добрались до Сокольников Здесь уже вовсю идет крупнейшая выставка СНПРО, Лучшая из мира фитнеса, зожа и спорта Мы с Элеонором приехали посмотреть, пообщаться с нашими знакомыми Увидеть что-нибудь новенькое Говорят, кстати, что привезли Шварцнегера сюда Точнее, не настоящего Шварцнегера, Его реплику, копию Возможно, даже удастся сегодня с ним познакомиться Константин, во-первых, еще раз спасибо за вдохновляющий пример. Мы росли на ваших боях, на вашем примере. Когда мне женщина лет 60 сказала, я выросла на ваших боях. Я вырос. Я разделяю ее чувства, этой женщины. Пять простых правил жизни Константина Дзю. Первое, не врать самого себе. Второе, никогда не сдаваться. Третье, всегда идти до конца. Четвертое. Даже смерть является поводом опоздания на тренировку. И еще пятое, да, жить в балансе с самим собой. Спасибо огромное. Могу я попросить подписать футболку вашу? Мы обязательно ее подарим самому большому вашему фанату. Благодарю. И все делай в жизни с юмором. Спасибо. Великие правила. великие слова от великого человека. Спасибо. Ребят, огромное желание себе оставить эту футболку. Но не могу, пообещал Константину, что мы ее разыграем. Оставляйте комментарии вот под этим видео. Четыре позитивных слова и обязательно ссылку на себя в инстаграме. И у вас есть хороший шанс получить вот эту футболку с настоящим автографом Кости Зю. Скоро эта штука будет стоить очень дорого, друзья. Короче, сейчас вегетарианцы меня просто заклюют. Смотрите, что у меня здесь. Оленинка. Не хватает сил переживать. Потому что, ребят, крутое мясо у вас, на самом деле. Попробуем. Зай, дай, дай, дай денег. Привет, я Тут, ваше, ваше, ваше, ваше. Скажи, пожалуйста, это именно тот пилон, который был урганка? А, а где лично? тот? Где тот? На телевидении же смотрите, раз, и что, где, когда, вы понимаете. <свят> и поле чудес. Поле чудес. Спасибо, спасибо, Варда. Скажи, пожалуйста, а как ты оказалась у Вани Урганта? Иван Ургант, у Вани Урганта меня пригласили в группу «Зарядка на ночь». Редактора решили, что, наверное, шанс на пилоне перед словом <свят> очень полезный зрители Первого канала. Я говорила о том, что если шест поставить на кухню, то хозяюшка может справиться с большим количеством дел. Когда дел не проворот, в общем, делаешь круточку на пилоне цветы поливаешь, там, детей кормишь, кастрюльку там, мешаешь больше. В общем, если что, такой пилон лучше на кухню ставить, да? Днем на кухню, вечером спать. А, мы-то знаем, что это необходимо. Спасибо тебе большое. Конечно, для подписчика вашего канала Тут, к старту Барда Лидисклаб на Зальянселе на поэтому будем ждать победителя подписывайтесь на канал и собирайте такие классные подарки девчонки, это нужно Так, если есть какие-то вопросы большие, то В какой момент вашей жизни вы поняли, что вы похожи на шварценный 16-17 лет, мои друзья и люди думают, «Ай, ты выглядишь как Арнольд!» И шейф на шейф, и крылья. Расскажи, как тебе Москва? Спасибо большое! Я очень рада быть здесь! Мне нравится Москва! Уже успел найти себе невесту? Говорят, вчера ты даже успел прокатиться в московском метро. Как твои впечатления? Если это не секрет, раскрой, пожалуйста, свои планы на ближайшие съемки или проекты, в которых ты будешь участвовать. и фильм. What you do not realize is, all these men want is to compete against the very best. We about Nevsky, Russian Who is Alexander <laughs> Nevsky? I never heard of him or seen him until this morning. <laughs> Crazy. Мне нужна твоя одежда. Твоя одежда. Обувь. И мотоцикл. И мотоцикл. Я вернусь. Не знаю, почему говорят, что он очень похож на него. С таким успехом больше похоже. Я больше. больше Хорошо, Александр Невский, подвинься. Твое место сейчас займут. И так давно мой товарищ Григорий Оветов, ректор одной из самых крупных бизнес-кос Синергия, бросил мне вызов. Сказал, что он перестреляет меня в тире. Сейчас я еду в тир, где Григорий уже ждет меня вместе с оружием. Это нас уже ждет Григорий, отстреливает из какого-то суперкрутого автомата. Друзья мои, вы не видите, но сейчас рядом со мной самый воинственный ректор бизнес-школы. Он же организатор же Глобал Форума, Григорий Оветов. Ну я несколько раз попал, да? Привет, говорю. А все ректоры бизнес-школы так развлекаются? Да, конечно, Это мы вот собираемся, Имя народного хозяйства, ректором МГУ и ректор ГИМО. И... и мы обычно отстреливаем да. по ГЛОКу. По ГЛОКу. <смех> <смех> Окей, выдвигаемся. Друзья мои, у нас небольшое соревнование. Кто стреляет лучше, ректора бизнес-школы или... Или бизнес-тренеры. Или бизнес-тренеры. Не люблю, когда меня так называют. Инфо-цыгане. Будем называть вещи своими именами. Красивенькие, 9-миллиметровые. Держи. Так, как держи. Да, да обойму вставь. Затвор на себя. Затвор это что? Смотри. Смотри. Вот так вот возьми. Пистолезь угу. вперед, затвор на себя. Вот так вот. Заряди ручку. Так. Я лучше отойду. Слезь все. Пострелял. Посмотрим. Две девяточки, три восьмерочки. Держи. А? Зато ты бизнес-тренер и инфо-цыганин. У всего должна быть своя компенсация. Да. Это... Расскажи, какие у тебя планы. Наши планы, это последний глобальный форум в Олимпийском. Больше такого события никогда не будет. Олимпийский закрывается. Никаких больше тебе огромных экранов. Никаких тебе больше сумасшедших сцен. Все. И кто будет у тебя в этот раз спикером? Невероятный как ты несовместимого на сцене Ричард Гир и Хабиб Нурмагомедов. А, прекрасно. Джонатан Белфорд, Майк Рэй создатель Симпсонов, Стивен Сигал. <свят> О, вот что. <все>. Тогда <свят> я иду. <и свят> профессор Инсиат Манфред Кедеврис. Понимаешь, несовместимый. Последнего я, я... <свят> вообще не услышал. Если у нас возможность разыграть билетик на Global форум среди подписчиков. Да, давай блока? среди подписчиков вашего блога разыграем билет. Друзья мои, в следующей серии мы разыграем билет на же глобал форум. у вас есть возможность посетить этот форум послушать его не на самом последнем месте в чем друзья к сожалению не удалось мне выхватить григория на весь промежуток времени да и вообще спасибо по тебе планов... дорогое что постреляли очень снижает уровень стресса стреляешь и счастье повышается и счастье повышается вот такие наши маленькие рецепты я приготовил для Элеонора еще один сюрприз. Мои партнеры клиника эстетической красоты подарили мне сертификат. Мне, как вы понимаете, он ни к чему, а вот Элеоноре, я думаю, очень понравится. Мы его сейчас спрятали между мишенями и попросим Элеонору стрелять только в десятку, потому что это очень важно. Но я думаю, будет приятно удивлена. Ну, в крайнем случае, немножко свой сертификат на 1 миллион рублей изрешетит. Но тебе надо стрелять только в десятку. Да, Поняла? Только в десятку, серьезно тебе говорю. Он с лазерным прицелом, ты видишь, он настоящий. Малыш, только в десяточку, да прошу. Подожди. Это очень важно. Все. Ну давай посмотрим. Нет, Нажимаем. Посмотрим, давай. Я я что, мне кусаться. страшно с тобой иметь дело. Эль. Посмотри. Добра, Пос, посмотри. Убийца. Девятка, десятка. Снимай, снимай, О, снимай. Нет? Когда не уровень не божественности плохая. на миллион 3, 2, 3, 2. Я решил от себя сделать маленький подарок В общем, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше Оставляйте комментарии под этим видео Обязательно не меньше четырех слов И ссылку на себя в инстаграм И, возможно, именно вы получите от меня подарочный сертификат Здесь, в другом клубе Гепард